а когда наш? «Ой, извините» «Ты что, идиот, тебя не учили стучаться, и вместо того, чтобы спросить, можно войти?» «Врываешься, когда я занят важными делами, ты уволен» Сколько раз тебе объяснять? Деньги скоро будут. Потерпи ты чуть-чуть. Сколько я уже слушал, ваше скоро будет. У меня своих долгов по горло. Я жду деньги завтра. Денег завтра не будет только через 2-3 дня. Все, нигер, завались уже. Меня бесит твой голос. Ты как его назвал, ублюдок? Получи пулю в лоб, расист хренов. Я вижу, вы не боитесь закона. У меня для вас есть дело.